Тайна вечного круга Где же ты, недотрога? Трепет верного друга Свет звезды у порога Может быть, ты страдаешь И грустишь одиноко Счастье узнаешь, Ищет ласточку сока, А красавица лада, Дивный цвет чаровашка, Прелесть зорька от рада, Солнце в небе ромашка. Ведь сердце безмилой жаждет ласки свиданий, Все отдам для любимой в исполнении желаний Душу настиж открою, Сердце дверь распашку, терем радость построю, Приголублю милашку. цвет черабашка, Прелесть от рада Солнце в небе ромашка Между нами дорога Дальний путь не преграда, Ты мой ангел от Бога, Поцелуй, как награда, О, красавица, лада, Дивный цвет черопашка, Прелесть от рада, Солнце в небе ромашка. Диплет свет, черопашка, прелесть, зарька, от рада. Солнце в небе, ромашка, солнце в небе, ромашка.